Друзья, всем привет! Значит, такой чай вы можете приготовить его в домашних условиях самостоятельно. Очень удобно им пользоваться, так как он хранится очень долгое время в баночке. Просто достаточно смешать эти два ингредиента и пить каждый день вместо обычного магазинного чая такой полезный, целебный напиток. Как можно спать крепко? Плюс еще укрепить иммунитет, почистить кровь, сосуды, улучшить память, нормализовать желудочно-кишечный тракт, защитить себя от многих вирусов и бактерий. Больше, конечно, он идет как успокаивающий, расслабляющий, крепкий сон нервная система будет улучшаться не будет таких больше стрессов если вы там часто нервничаете переживаете вот бабушка наша всегда делает такой чай сама ну и научила нас тоже делать такой чаек значит он у меня хранится всю зиму всю зиму мы его пьем растет у нас все ингредиенты во дворе вот. и готовится он очень-очень легко значит здесь у меня два ингредиента, точнее три. Третий ингредиент это, если вам сейчас я вам покажу, вот здесь вот такой вот у меня, вот как вы видите, вот это вот кусочки такие крупные. Это клубника. Это клубнику мы ее сушим в сушилочке и она так высыхает и мы ее потом добавляем в эти же чаи настоящие натуральные. Значит, что входит в такой чай? Малиновый лист. Значит, мы делаем сразу несколько банок. Ну, возьмите, я не знаю, листов 200 пускай будет. Тоже хорошо их просушите. Можно, конечно, ферментированным способом сделать ферментацию. Но, если честно, мы не ферментируем, мы просто их сушим в сушилке. Вот, это примерно часа 2-3 и уже готово. Значит, малиновые листья. И еще одни листья, это листья шелковицы. Они бесподобно вкусные. Чай получается ароматный, вкусный. Не нужно добавлять уже ни мед, ни лимон. Ничего для вкуса не нужно добавлять. В общем, вот такая вот чайная ложечка идет на стакан кипятка. Ничего варить не нужно. Заливаем, как обычный чай. Вот таким вот способом. Здесь у меня стаканчик примерно 150-200 миллилитров, перемешиваем, и бесподобный вкус клубники, в общем, это прелесть, можно, конечно, и малинку подсушить, и добавить малины, вот, но мы так вот, аромат уже на всю кухню, просто чудесный волшебный чаек. Вот. Если у вас какие-то простудные заболевания, это тоже очень помогает. Люди, те, кто в возрасте уже за 60, за 70 лет, это очень полезно. Можете почитать про листья малины и про листья шелковицы, какие они чудесные и полезные. Мы уже забыли, когда мы пили обычный магазинный чай. Вот так вот. Должно постоять минут 20. Вот. Цвет должен быть темный так вот постоит минут 20 когда оно уже остынет мы его процеживаем и пьем вместо обычного чая можно утром можно вечером можно в обед можно три чашки в день такого чая выпивать вы почувствуете сразу уже через неделю как у вас улучшилось состояние полезно для заболеваний костей артрит артроз Значит, кто страдает бессонницей, нарушением сна, ломит кости, крутит суставы, это очень-очень полезный чай, действительно натуральный чай. Видите, уже сверху оно все оседает вниз, и значит, это уже хорошо оно настаивается. Можем перемешать еще разочек. И так вот 2-3 раза перемешиваем и пьем такой волшебный напиток для здоровья, долголетия. Вот, обязательно напишите комментарии, пили ли вы когда-то чай из малиновых листьев или из шалковицы? что вы думаете по этому поводу. Вот. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, не отчаиваться и всегда радоваться жизни. Все, друзья, подписываемся, если вы еще не подписаны. Нажимаем на колокольчик, и тогда будет приходить уведомление о новых видео. Вот, Мне очень приятно читать ваши комментарии. Я вас всех люблю. До встречи в новых видео. Всем пока!